Отец и Сын, и Дух Святой, Святая Троица. Презрив с небес в стране земной, Народ Твой молится. Тебе мы молимся,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 Сни начальные И радостью благослови Сердца печальные Тебе мы молимся, о Дух Святой В этот час святая троица Дай силы верными быть до конца Хоть мало сильных среди нас Но церковь строится святой, тебя мы славим в этот час, святая Троица. Дай силы верными быть до конца, хоть малосильных среди нас, но церковь строится.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 Yeah.